А перед началом выпуска новостей, хочу порекомендовать вам, кроме репостов на кастинг-фильм «Возвращение прошлой прошлое 4. Возрождение Сугдеи», как раз PlayStation 5, игровая приставка от Sony, которая выйдет под Рождество 2020 года, в ноябре этого года, и, возможно, как под Нов 2021 год. Игровая приставка, которая уже покорила много лет и всего прочего. PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4. А так, возможно, даже этим получится даже как и новая, изящная и просто манящая PlayStation 5. Эта игровая приставка уже покорила многих зрителей, многих ожиданий. PlayStation 5 — это новые игры, новое поколение PlayStation и игровых приставок, любых геймпадов, а также разновидностей игр, а также нового поколения фанатов PlayStation. Играйте в эту приставку как только можете. И главное, выиграйте большие очки в каждой игре PlayStation 5. А также это ваш шанс, благодаря PlayStation 5, выиграть шанс попасть на онлайн-кастинг «Возвращение в прошлое 4. Возрождение Сукдеи». Так что играйте. PlayStation 5, самую новую игровую приставку. PlayStation 5. В этом выпуске новостей вы узнаете, как старые фильмы PlayTape Film Company покоряют интернет. те самые фильмы 2015, 2016, 2017, 2018 годов. Точнее, старые 2015, 2016, 2017, которые еще не выходили в интернет, а зато выходили в группы ВКонтакте, Одноклассники, которых не, не было еще на Ютубе. И как стриминг сервис Playtape+ Plus стал сотрудничать с киностудией Playtape Film Company. Ну и вдобавок, как запустили новую изящную консоль PlayStation 5. Начну по традиции с PlayStation 5, которая вышел как раз в самом изящном виде, в самом изящной форме, самой этой. Да и только самое главное в том, что PlayStation 5 это одна из самых последних и самых новых, да и как раз предпоследние как раз изящных, красивых и как раз очень идеальных консолей нового поколения. За много лет, когда выходила PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, то как раз вышла PlayStation 5. Даже Sony анонсировала даже PlayStation 6 в будущем. Да и возможно будет даже еще новый PlayStation, как PlayStation 7. Но только PlayStation 5 стала по сути дела по такой форме и своему строению, и дизайну самой изящной. И даже существуют даже дополнительные аксессуары к PlayStation 5. Не только геймпад и провода, и диски дисководы. Но и помимо этого, то, что еще приставочно как раз PlayStation 5, которая как раз еще присоединяется к нему. Самой изящной консоли нового поколения и нового этого всего от Sony. Ну и помимо того, что Play Tape Plus, стриминг сервис, который как раз сотрудничает с киностудией PlayTape Film Company, уже выпускались много реклам, а также специальных реклам. И это как раз самая не первая реклама, а как раз Play Tape Plus. Ведь недаром была как раз создана такая реклама, где я карабкаюсь на заброшку на кирпичку, и как раз подкатил еще один парень для рекламы Play Tape Plus. Не обошло, конечно, стороной и реклама природы для Play Tape Plus. И такая красивая реклама Playtei Plus, скриминг-сервис, на котором вышли все старые фильмы Playtei Film Company, которые не выходили еще на YouTube в 2015-16-17-18-19-х годах. Как раз все старые фильмы 2015-16-х годов. Особенно задувание свечек. Еще никто не задумывался о том, что Александра, моя соседка, мать двоих детей, когда-то меня тренировала и раскачивала. Это было еще даже во влоге за июнь месяц. Это происходило в нашем дворе у нас дома. И она меня решила раскачать для большей гибкости и для большей силы. Ну и конечно то же самое приход, что мы друг друга обливали друг другу водой. Что как раз снималось как раз с двух камер, с ее камеры, то есть для инстаграма, и для моего влога. Ну и, конечно же, то, что в Facebook и Одноклассники, а также все вообще в сеть, были следы так называемые промо-постеры «Возвращение в прошлое 4. Возрождение Сукдеи», брендинг-постеры, не то что промо, на которых котором были изображены главные герои, а, а на них задние фоны каждого эпизода фильма. А именно, что на этих промо-постерах брендинга фильма Возвращение в прошлое четыре возражения судей изображены главные герои, как Сергей, Ксериум, Тезельдун, Дмитрий Дятлов и другие. А сзади них задние фоны каждого эпизода фильма. Например, даже Тезельдун выглядит устрашающе, а на нем задний фон Кридинской крепости и всей сугдеи по затрашающим вида. Да еще и Боин на фоне Скалистой горы, то есть там, где будет спрятан синий Феникс. Ты как раз известны уже детали возвращение в прошлое 4, возвращение судьи, но их промо-постора, который доказывает даже сюжет возвращения в прошлое 4. Ну и сразу хочу напомнить, какой же мой все-таки тест на коронавирус. Ведь недавно, конечно, 15 сентября 2020 года, я сдавал тест на коронавирус. Ведь уже многие люди сдавали тест на коронавирус, конечно. И я сейчас, конечно, рассказываю, конечно, как так сказать, э, про свой тест на коронавирус как раз на фоне другого теста на коронавирус. То есть э, монолога, там рассказы, там других, там американок, там и других тех, кто сдавал тест на коронавирус. Ну и ближе к сути, к тому, что я сдавал тест на коронавирус 15 сентября 2020 года. Ну и Конечно же, я сегодня получил тест на коронавирус и, конечно же, у меня никаких как раз коронавирусных там симптомов не найдено и вообще у меня коронавируса как бы не было. Да, я переболел, конечно, многими инфекционными заболеваниями, насморком, э кашлем и другим, но, конечно же, никакого коронавируса у меня не обнаружили. И, конечно, же тест у меня коронавирус просто, что у меня никакого коронавируса, конечно же, собственно, как раз нет и вообще как бы не было никогда. Ну и конечно же то, что у меня конечно слабости и тошнота конечно были конечно, но это не было, все равно не было коронавируса, потому что считается, что 15 сентября 2020 года я сдал тест на коронавирус и конечно никакого коронавируса у меня не обнаружили. И коронавирус, тест конечно же длился очень долго, я очень долго его ждал, ну и конечно же считается, что тест на коронавирус я все-таки сдал и конечно никакого коронавируса у меня все-таки не обнаружилось. Ну на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, репостите. Я жду уже комментариев, лайков репостов и всего прочего. Но, Впрочем, считайте и напишите мне в комментариях, какой у вас тест на коронавирус, что вы ждете от фильма «Возвращение в прошлое 4. Возрождение Сугдеи», что вы думаете об стриминг-сервисе Playtee Plus, смотрели вы мои фильмы на стриминг-сервисе Disney Plus и другие трейлеры «Возвращение в прошлое 4. Возрождение Сугдеи», который выйдет в декабре этого года, в одном 2021 год. И сразу напоминаю, тот, кто найдет пасхалки в этом выпуске новостей, о котором я рассказал вам сейчас новости кино, тот получит выиграть шанс попасть на онлайн кастинг возвращение в прошлое 4 возрождение судей". если тот кто живет в моем городе как раз поблизости со мной или по соседству этого шанс попасть на самый большой кастинг фильма возвращение в прошлое 4 возрождение сугдей как раз живую и как раз ставьте лайки подписывайтесь и ищите главное пасхалки я жду ваших комментариев по тот кто нашел пасхалки в этом выпуске новостей